меня все кто меня сейчас видит смотрит слышит а, мы находимся в подмосковье а, парк отель тропикана 22 декабря 2019 лета ну, у нас здесь проходит празднование зимнего солнцестояния прохождение звездных врат лили парности эти врата отличаются а, очень высокой энергетичностью при том, что позволяют м -м, прямой выход к духу. Вот знаете, э за долгое долгое -долго время, вот наблюдая, да, каждый, каждый поток обладает своими каждое время. Ну, вот, состояние равноденствие очень отличается по возможностям, которые даются. Да, конечно, мы все можем делать всегда, но вот каждое время есть, на что-то дается свыше больше. Чище, легче. И вот эти врата, они отличаются тем, что при огромном потенциальном энергопотенциале, может быть, замечали. Вот Я всегда наблюдаю, что начинаются испытания на финансы именно перед этим сбором, перед вот этим празднованием. Вот. Почему? Потому что как раз э, открыть поток финансовый в том числе э, можно очень качественно именно в эти врата. Но через дух, через выборы. Через планирование. И а, главное, вот сейчас у нас здесь мы еще находимся в процессе празднования. У нас а, ключевой праздник у нас завтра. Вот, и а, главное, основное, чем мы сейчас занимаемся, это а, как раз определение того самого главного. Вот а, как обычно, да, вот нужно написать цели на лето. Там вот это, это, это, в этой области, то, вот то, кто-то разбивает на сферы, кто-то пишет по пунктам. Бывает, что там, например, там люди пишут или там придумывают или думают только какую-то одну область. Я хочу, чтобы было вот это. Да? А мы сейчас занимаемся тем, чтобы в одном предложении, в одной фразе заложить основу событийной развертки на следующее лето таким образом, чтобы туда вложилось все, что нам надо во всех областях. И наполнить это образами, наполнить это энергией. Вот, собственно говоря, поэтому мы собираемся там в Яве, да, и для того, чтобы на это состояние выйти, почувствовать, понять, оформить. Поэтому что я хочу, дорогие мои, вам пожелать? Конечно, ну, даже если вы смотрите мое видео, в любом случае есть сонастройка, да, и вам сейчас идет какой-то дополнительный поток, связанный с тем, чтобы вы немножко, может быть, глубже, может быть, немножко по-другому посмотрели на то где вы находитесь в чем да я не имею в виду географически а что вас окружает где вы оказались в результате вот жизненного пути который вы прошли за предыдущие за 2019 лето и подумать а как бы вы хотели прожить следующее, и каким какой результат вы хотите получить вот самый главный, самый основной, ключевой, тот, за которым выстроится все остальное, что вы хотите. Вот. Вы можете абсолютно любым образом э, проводить этот поток. Мы э, сейчас занимаемся здесь тем, что фактически э, по -по -по прорабатываем, оформляем. Видение, в котором участвуют вообще все возможные инструменты, которые мы только знаем. Привлечение стихий, а, привлечение собственного там да, потока энергопотенциала в виде желания, в виде сил, в виде интереса. там а, а, Грамотное оформление текста, привлечение органов чувств. Я вижу, я увижу, я почувствую, я... Я пойму, я осознаю, там, я услышу и так далее. Вот это все вроде бы по отдельности. Я не говорю ничего, что-то такое мало вам известно или там запредельно сложное, все вроде бы просто понятно. Очень интересно, и требует вложений чтобы все это собрать вот в это самое целостное видение реализующее главное а, я от всей души вам желаю да, ну, вложиться вот, послушать спросить себя спросить наверх а, подумать там любым способом там может быть там путем отсеивания лишнего тоже вариант да, если вы допустим ну как женщина часто хочу это это это это и все одновременно хорошо девочки а что из этого самое главное без чего все остальное теряет смысл выберите это и к этому уже подстройте все остальные свои хотелки свои желания вот и прочувствуйте если конструкция получилась работающая вам пойдет энергия наше тело не умеет врать это его огромная сила и мудрость поэтому если у вас получится оформить свое желание свое видение свои планы и цели таким образом чтобы вы попали в свой поток вам пойдет энергия вам будет хорошо появится радостное желание будет больше сил буквально захочется сразу там идти бежать что-то делать и это будет подтверждением что все получилось конечно вы можете все это, вот это желание действовать, реализовать в какое-то действие. Ну, знаете, там запускают э, вот эти фонарики, там э, фейерверки, там э, э, еще каким-то образом, да, вот какое-то э, действие, которое бы запустило, запустило ваше желание в реализацию. Пофантазируйте, отпустите себя, поиграйте с детьми, поиграйте как дети. Сделайте что-то, чего вы не делали еще никогда. Если вы что-то делали, но ну, если вы запускаете эти фонарики, там, да, не запускайте фонарики. Запускайте кораблики, а, я не знаю, там, ну, придумывайте что-то, делайте цветы из денег. Ну, то есть что-нибудь такое, чтобы у вас вытащилось чего-то вот такого привычного. Очень может быть умного, но а, скорее всего уже не дающего такую силу, такой драйв, какой может дать то, что вы вот, вот так вот, а, вот давайте вот так вот, а чтобы мне такое сделать? Вот поищите, может быть, вот эти вот эта подсказка о том, что сделайте то, чего никогда не делали, для того, чтобы запустить вот свой поток главной реализации 2020 года. Лето с любовью, пожеланиями счастья передаю вам тот поток, который мы сейчас здесь разворачиваем. Всего самого наилучшего, успехов, удачи! С вами была Людмила Осипова. Всего доброго!